Всем привет! Тема с контейнерами действительно зажгла, поэтому мы решили ее продолжить. И добавить вам еще мясного контента. Если ты не видел предыдущее видео, оно будет в описании, а также в конце этого ролика. Обязательно его посмотри. Мы препарируем стратегию, которая позволяет делать больше 100% годовых, и при этом ты можешь это сделать абсолютно без своих собственных средств. А прямо сейчас мы подготовили для тебя огненный кейс. Ребята, которые в Москве делают тысячи контейнеров, они выступали у нас на встрече, и прямо сейчас я готов с тобой поделиться этим в новом формате. Поэтому, как всегда, лайк авансом. Подписка, нажимаешь колокольчик, пишешь обязательно комментарий под видео и смотришь внимательно это видео до конца, потому что там будет самое мясо. Поехали! Добрый день, я очень рад сегодня быть здесь. И я хочу поблагодарить все сообщество, потому что это мое первое выступление вживую. Когда я начинал, и когда передо мной стал вопрос о масштабировании, мне очень помогло... Я смотрел уроки всего сообщества и вот смотрел там очень много таких лайфхаков живых, потому что я считаю, что успех в бизнесе – это не одно что-то главное, а тысячи мелочей. Вот многие мелочи, которые используют свой бизнес, они были взяты из сообщества территории инвестирования. Поэтому большое вам спасибо, и сегодня я вот возвращаю это в виде своего опыта. Начали мы четыре года назад. Действительно, я прочитал все книжки «Киосаки». И в тот момент я еще не был знаком с этим сообществом и думал, что в России это неприменимо. Но, тем не менее, верил, что можно найти какую-то стратегию, в которой это все будет работать. И, соответственно, я искал то, что можно… У меня не было денег на квартиру, я не знал, как ее взять. Я искал то, что можно купить дешево, ну, по чуть-чуть покупать и масштабировать, масштабировать, масштабировать. И таким решением стал морской контейнер. Мне его подсказал мой на партнер, нас партнер. Бизнес и трое, соответственно. Тогда уже на пром-территориях сдавали, ну так, собственники территории сдавали какие-то морские контейнеры. Это было не системно, единичные случаи. И э, это оказался такой универсальный формат, то есть это не является недвижимостью, это по сути оборудование. Но для хранения он идеален, потому что в морских контейнерах перевозят, в общем-то, ну, практически все грузы в мире, кроме, наверное, нефти. И э, везут по морю, соответственно, агрессивная среда, ветер, волны, морская соль. И, соответственно, все товары, в том числе новые, да, в них выдерживают. То есть там есть, естественно, система вентиляции, там не образуется конденсат. Ну, то есть вопросов там, с хранением товара минимум, соответственно, с арендаторами минимум геморроя. И э, сейчас немножко расскажу о типах контейнеров. На рынке, в принципе, можно найти три типа контейнера. В любом крупном городе, в любом миллионнике вокруг есть терми контейнерные терминалы. То есть фуры, которые проходят товары, они разгружаются, и потом контейнеры скидывают на эти терминалы. Можно приехать и выбрать, там можно почувствовать себя человеком-пауком, потому что обычно это свалка из пяти этажов контейнеров. И ты там лазишь и выбираешь, которые тебе понравится, Или просишь крану снимить, мне вон тот с угла, или выкопайся вот этот снизу. Соответственно, на рынке можно купить три типа контейнеров. Это 40 футов 30 квадратных метров, это 20 футов пополам, как самая большая фура. Uh, чуть поменьше половинка фуры 20 футов, 15 метров квадратных. и Ну, и самый маленький, который есть на рынке, это 10 футов, соответственно, это четверть фуры там 75 квадратных метров примерно. Ну, здесь просто их данные, вот размеры там, и так далее. Чуть-чуть расскажу о юнит экономики. Обращу внимание, что эта юнит экономика она работает, если вы занимаетесь сами, если у вас там до 50, в крайнем случае до 100 контейнеров. Потому что в ином случае уже начинаются операционные расходы, в зависимости от системы налогообложения. 40-футовый контейнер, сейчас его стоимость где-то от 100 до 160 тысяч, в зависимости от города, от состояния, ну и от того, насколько вы торгуетесь. Когда мы начинали, мы покупали 40 контейнеры за 60 тысяч рублей, то есть они напрямую привязаны к доллару, и в общем-то у меня таким образом актив в стоимости за эти 4 года вырос более чем два раза. Соответственно, вот я взял среднее, 130 тысяч рублей. Опять же, там, как договоритесь, с доставкой, без доставки, но ну, чуть-чуть цена может варьироваться. Доход от аренды сейчас у нас в Москве. Мы сдаем такой контейнер по 16 тысяч рублей в месяц. Аренда земли под ним. Мы обычно берем землю не, не дороже 100 рублей за метр под контейнером. Здесь, опять же, нужно торговаться, выбирать. Но ну, я чуть-чуть больше здесь сказал, ну, удобнее считать, 4 рублей. Соответственно, валовая прибыль. С такого контейнера будет 12 тысяч рублей. И ну, окупаемость в данном случае там, чуть больше 11 месяцев. Вот. А доход, если присчитать с прибыли, получается ну, больше 100% годовых. 20-футовый контейнер похожая математика, 10-футовый контейнер лучше. Здесь я обращал внимание на такой момент, что чем меньше контейнер, тем он более высокодоходный, потому что... Есть, в России уже развивается классический селстораж, когда берут большие здания, делят их на маленькие помещения, вплоть там до метра квадратных и сдают под хранение. Они сдают там чуть ли не по 2000 рублей за квадратный метр. Соответственно, вот это такая вот юнит-экономика, она работает в случае, если у вас там до 50-100 контейнеров. То есть у меня есть трое друзей, которые этим занимаются. Один из них, одному из них 16 лет, когда он начинал было. и У него было две площадки, где-то там по 15 контейнеров. Он зарегистрировал ЛП на сестру снял землю и, соответственно, поставил контейнеры. В общем-то, совмещался со школой. <laughs> и еще, еще двое друзей, которые просто, работая на работе, открыли один фон. Три площадки в Москве, другой — одну площадку. Ну и, соответственно, это существенная прибавка, пассивный доход. Там много времени ну, у них не отнимает этого. Так, вот, соответственно, здесь вот немножко фотографий. Слева, сверху — это те первые четыре контейнера, с которых мы начинали. Uh, собственно, первый день, который мы вложили, это было 300 4, или 400 тысяч рублей, я уже точно не помню. Мы просто с партнерами скинулись и купили первые четыре контейнера. Дальше стало просто масштабирование. Я тут применил все техники Николая, о том, как брать несколько кредитов одновременно. Это, конечно, были первые потребы, потому что на бизнес на такой невозможно было взять кредит нормальный. Ну, вот. ну и, соответственно, вот так вот это выглядит. Таким вот фурами мы их привозим, краном разгружаем. Ну, вот, в Но среднем фуру по Москве стоит где-то 7 тысяч, кран на смену стоит там порядка 10-12 тысяч. Ну, вот, соответственно, еще иногда мы делаем вторые этажи, там, пример лестницы. Ну и вот, примерно это так все выглядит. Еще мы, кстати, сдаем бытовки, это когда человек нужен тренд-магазин, у него, допустим, в бутовке сидит кладовщик, там, ну, или, или даже ну, там вся компания сидит, а рядышком в контейнере они торгуют своим товаром. Сейчас у нас 18 классских территорий, соответственно, вот так они примерно выглядят, там, тут разным покрытия, специальные примеры, то есть гравий, земля, асфальт, Проблемы. Соответственно, ну собственно, как в любом арендном бизнесе, главная проблема – это все правильно, ну, быстро заполнить. Потому что ну, у вас аренда земли пойдет, это расход. Если у вас это все стоит и не сдается, то это будут только расходы. Поэтому первое – это, конечно же, вот я не буду повторяться, здесь передо мной спикеры рассказывали о том, как гаражи тестировать. Точно так же тестируем контейнеры. То есть если у вас есть готовые клиенты, после этого арендуем землю, ставим контейнеры и этих клиентов туда заселяем как можно быстрее. Соответственно, ну и поначалу я никому не рекомендую использовать, если у вас до 100 контейнеров, никаких контекстные рекламы и так далее. То есть вы просто делаете качественные фото, качественные объявления, размещаете Авито, Циан или там те доски объявления, которых у вас в регионе. Потому что здесь важна локация. То есть если вы протестировали, и локация хорошая, к вам придут. Особенно рядом с рынками. Допустим, рядом с садоводом в Москве контейнеры могут сдавать и по 25 тысяч рублей, а не по 16. И еще один момент, кстати, про покупку контейнеров. А, опять же, если это делать, если заморочиться, можно поездить по промо-территориям, где-то они стоят бесхозные, можно просто... Я, я покупал контейнеры по 20 тысяч рублей, они у меня купались меньше, чем за два месяца. Но это поначалу было, сейчас, конечно, системно просто приезжаю на терминал, покупаю их десятками. А, вторая проблема — это неплательщики. То есть, когда клиент заехал, вам платить не хочет. Поэтому здесь, в основном, решение тоже простое — это авансовая система оплаты ну еще второй вопрос вообще проверка контрагента ну просто к нам вот Николай говорит что скоро кризис в общем-то наверное нехорошо так говорить но для нас это радостно потому что <laughs> одна из категорий наших клиентов это когда люди разоряются у них остаются огромные офисы огромное количество а, различного оборудования да и где-то надо это хранить потихонечку распродать мы для них самое экономичное самое разумное решение поэтому но ну, компания разоряется но мы их все равно пускаем понимаем что они оплатят но а, оплату берем авансово если в начале месяца они не оплачивают надо попросить их просто забрать вещи и съехать. Ну, то есть настойчиво. Потому что вот эти все темы, потом, что судиться с ними, что-то с ним искать, абсолютно бесполезная, безнадежная вещь. Основной принцип, конечно, мы применили, опять же, Киосаки деление. То есть мы берем большую территорию, сдаем ее поконтейнерно. И еще дальше мы, допустим, сейчас контейнеры еще нарезаем на ячейки. Вот один знаковый второй контейнер здесь нарезан на 8 ячеек, каждый из которых сдается по тысячи рублей в месяц. Ну, посчитать, что выручка с такого контейнера будет 32 тысячи, там аренда по ним 4, 28, соответственно, ваш, ваша валовая прибыль. Это почти как однушка на окраине Москвы. Только стоит он, ну, с, купить и порезать его, там, в пределах 300 тысяч рублей. Вот там внизу есть фотография о том, как мы это делаем. Опять же, надо, здесь такой момент, надо делать все дешево, но красиво. То есть лучше продумать, вот двери у нас, видите, оранжевые. Можно было покрасить в серые, но стоило бы одинаково. Но когда это промзона, когда это, там, 9 месяцев грязи, то нужно, чтобы выглядело ярко и красиво. Но это немножко о том, что какие бонусы нужно давать клиентам. То есть, ну первое это мы очень гибкие по площадям. То есть, если ты, допустим, заехал в большой контейнер, распродал, распродал товар, ну возьми поменьше. Или там взял три контейнера, распродал два, один, там и так далее. То есть, тебе нет необходимости переплачивать за площадь. Либо наоборот расширяешься, взял сначала маленький, больше, больше, больше. Ну вот, соответственно. Мы делаем так, чтобы удобно было подъехать. То есть вы можете подъехать прямо на грузовике там, или на газель и прямо из нее разгрузиться. Это преимущество по относительно классическому салсторожу, где ты должен подъехать к зданию, подняться на пятый этаж, там где-то найти свою ячейку. Вот, соответственно, опять же, нужно делать площадки в удобных местах, надо тестировать. Принцип тот же, что и в гаражах, повторяться не буду. Вот у нас еще один преимущество, что мы работаем круглосуточно. Вообще контейнер... В плане надежности выглядит хорошо, потому что ну, его двери намного внушительнее, чем двери любой э, квартиры. Ну, это такая массивная 100-килограммовая дверь. Ну и в общем-то ее ну, сложно сломать. Ну в принципе мы еще делаем видеонаблюдение. Любой клиент может зайти на сайт и посмотреть трансляцию о том, что происходит на площадке, что там творится с его контейнером. Ну и свет, конечно. Нужно, чтобы всегда было светло ночью и днем внутри контейнера, на площадке, потому что это очень важно. Если темно, то людям страшно. Ну и, соответственно, текущие результаты. Сейчас у нас 18, уже 19 площадок. Мы позавчера открыли новую. 4 типа контейнеров, о которых я рассказал. Соответственно, у нас больше тысячи сейчас арендаторов. Больше 20 тысяч квадратных метров. Это если просто взять все контейнеры сложить, то, соответственно, это все совокупно больше 20 тысяч квадратных метров. И больше 1100 контейнеров в управлении, ну, вовремя, собственности. И по цифрам, я вам скажу так, что цифра компании отличается от юнит-экономики. То есть где-то мы сейчас собираем больше 11 миллионов арендной платы в месяц. И прибыль из них, чистая прибыль от 5 до 6. Соответственно, доходность, если посчитать, там будет уже не больше 100, а где-то в районе ну, 50-60. Но это зависит просто от системного налогоблажения, да, от других операционных затрат. Может быть кто-то сможет сделать более эффективно. Я вам просто рассказываю реальные цифры, которые получаются у нас.